Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Козерог на февраль месяц. Делаем на неделю позже, поэтому будем учитывать это в раскладе. Итак, посмотрим, какие задачи, какие возможности у вас на этот месяц. Карта задач, карта событий, работа, отношения. И карта, еще возьму колоду Тансерфинг реальности, как изменить реальность, меняя свое мировоззрение, свои мысли. Итак, приступим. Король Жизлов. Карта социальной активности, карта работы, карта достижения успехов. И карта говорит, в этом месяце это как бы самое важное. Здесь еще может быть указание на то, что вы будете какие-то важные вопросы решать в государственных органах, а с чиновниками, в государственные какие-то инстанции ходить, получать какие-то разрешения, справки или оформлять какие-то документы. Это очень важно. Карта говорит о том, что нужно взять на себя ответственность за свою жизнь, за свою работу, за свои какие-то задачи. Взять эту ответственность на себя. Силы, энергия, возможности у вас будет. Для кого-то эта карта может говорить, что важную роль играет начальник или старший мужчина вашего рода в этом месяце да, вашей жизни. Или что у вас есть возможность занять какое-то положение, какую-то дух. Смотрим по событиям. Карта о смерти. Карта говорит о том, что приходят перемены, заканчивается какой-то один важный этап в вашей жизни и приходит другой. И карта говорит о том, что здесь важно не цепляться за старое, не стараться удержаться в старых каких-то рамках, потому что эти перемены уже пришли, их уже не изменишь, и чем больше вы будете цепляться, тем сложнее будет переход в новое. Вторая карта говорит как раз о том, что, скорее всего, вы прислушаетесь к совету или вы так настроены сами, что вы легко примете эти перемены. Для кого-то они могут пройти вот в зависимости от того, вот какое отношение к переменам у вас. Если вы готовы к ним, у вас оно пройдет легко. Если вы не готовы к ним, то чаще видеть, как может и так, и так получиться, Можете в другую сторону развернуться и создать какие-то препятствия, трудности, проблемы. По двойке пентаклей. Происходят события, которые говорят о том, что занимайся текущими делами. Здесь может много быть суеты, какой-то, вид видимо, в связи с переменами, не каких-то, может, мелких выплат, да, или мелких заработков, ну, небольших таких заработков. Это тоже карта перемен, но это уже младший аркан, да, и она говорит, что э, ситуация может измениться в любой момент в плюс и минус, поэтому от твоего отношения к этим переменам зависит, как это все пройдет. Переписка, договоренности, беготня по инстанциям, какие-то новости, да, удачи какие-то могут быть вот неожиданные такие небольшие. Совет по этой карте. Быстро адаптируйся вот к этим переменам, подстраивайся, прояви гибкость, займись какими-то документами, оформлением, займись финансами. И карта говорит, не повторяй ошибок. Карта, конечно, выбора такого, да когда мы вот выбираем, как у нас пойдет все дальше. И здесь просто важно успевать перестраиваться, подстраиваться к этим переменам. Далее смотрим снова старший аркан. Вот два уже аркана в этом месяце. Это говорит о том, что события запланированные, они обязательно будут. Это кармическая карта, она говорит, ты получишь по заслугам. Если ты правильно прошел вот эту карту отпускания старого, да, перемен вот этих, то ты получишь и хороший результат. Ты получишь, если ты вот здесь по задаче было получить какие-то документы, оформить, то у тебя все получится, ты их получишь, договор, договор, контракт будет подписан, документы оформлены, деньги получены, и здесь как бы будет позитивный результат. Если ты здесь цеплялся за старый, не хочешь перемен, отказываешься, избегаешь их, здесь будет другая ситуация, здесь будет кармическая ситуация которая как бы насильно заставит вас принять эти перемены. Поэтому здесь в любом случае выгоднее а, самому идти вот в новое, принимая вот эти перемены, соглашаясь с ними. Здесь вот эта карта, она повторяет частично, да, вот карту задач. Государственные органы, проверки, оформление документов. Подписание каких-то договоров или контрактов Также это может быть расторжение договоров и контрактов Это когда ставится печать какая-то, которая утверждает, что какое-то событие произошло, зафиксировалось, зарегистрировано да, в государственных где-то органах Карта учит и призывает научиться общаться с людьми не нашего уровня С людьми, которые стоят выше нас да, по должности, по статусу или наоборот ниже нас Чтобы мы правильно с этими людьми общались многие другая допустим да сейчас э, мода такая э, политику государства президентов руководство но по факту каждый народ каждый коллектив э, сам заслуживает вот руководство которое он имеет и здесь мы сами во- первых выбираем да во вторых даже если мы не имеем возможности выбирать, то все равно энергетически да, это так происходит, что мы получаем то, что заслужили. Поэтому, если мы хотим изменить что-то наверху, мы должны начать себя, да, менять себя. И третья, то есть четвертая карта да, этого месяца это шестерка мечей. Если мы вот эту карту кармическую проходим с положительным результатом, то у нас открываются все двери, нам горит зеленый свет. Мы можем, вот как бы, здесь кто-то как бы убегает из какой-то трудной ситуации, да, может быть. А, кстати, я забыла еще сказать, что суды здесь могут быть, да, по этой карте. И кто-то может уходит, да, вот приняли, если позитивные решения в вашу сторону, да, вы спокойно уплываете, ищите себе спокойную гавань, да, и уходите вот от этих трудностей, начинаете новую жизнь, плывете вот к этой новой жизни, к новым берегам. конечно, это может быть просто путешествие, просто поездка куда-то, да, всей семьей, или это поездка в командировку, движение. И по этой карте движение нужно. Нужно быть активным, нужно предпринимать какие-то действия, и это принесет хорошие плоды и хороший результат. Посмотрим карты работы. Работы у нас рыцарь мечей и девятка чаш. По энергетике как бы противоположная карта, потому что здесь движение, активность, напор, смелость нужна, да, предприимчивость, ум, чтобы был, голова, чтобы была холодная, да, логику включить надо. И как бы вот эта карта, она призывает к этому, говорит, что первое половина месяца, возможно, у вас это уже, да, прошло и проигралось, надо было бегать, надо было что-то делать, надо было решать какие-то вопросы, может быть, неожиданная какая-то поездка случилась, да, или командировка. И вторая карта, девятка чаш. Вот это вот усилие, вот эти наши усилия, вот это наше движение приведет к тому, что мы решим все свои вопросы, будем уверены в себе, да, будем себя ценить, и окружающие тоже, и мы можем даже свои успехи отметить, да, пригласить людей, это какой-то праздник, это может быть, конечно, корпоратив, это может быть день рождения, это может быть праздник вашей организации, день рождения, например, организации, да, или какие-то сделки заключили, и вот у вас есть повод порадоваться и отметить а, прибыль да, свою, как бы уже а, распределить, а, получить и использовать ее. Карта говорит о том, что после вот этой беготни расслабься, наслаждайся плодами своего труда. По этой карте очень хорошо пройдут презентации, реклама да себя и вот с таким вот с такой активностью вы там что-то делали что вот это дало хорошие результаты в общем по работе ждет успех сначала надо будет побегать да а потом вот это беготня принесет нам успех по отношениям четверка пентаклей Семья отношения, да, четверка Пентакли, рыцарь Пентакли. Смотрите, деньги только одни в голове, да. Мы решаем какие-то финансовые вопросы, у нас стоят какие-то большие задачи. И четверка, и рыцарь могут говорить о покупке недвижимости, о покупке продаже участка земли, например, да. Или о том, что мы начинаем откладывать или зарабатывать на то, чтобы впоследствии купить. Да? Или мы покупаем детям жилье, или мы решаем их финансовые вопросы. Рыцарь Пентакли говорит о выгодной сделке, о том, что можно выгодно вложить деньги, можно выгодно что-то приобрести или продать, или договориться вот, на решение семейных каких-то вопросов. Четверка Пентакли говорит о стабильности, о том, что деньги у нас в этом месяце будут, но с ними нужно как бы осторожничать, потому что да, мы если вкладываем то только во что-то надежное Но а лучше эта карта говорит лучше синица в руках, чем журавль в небе да, здесь нужно прям все просчитывать, все продумывать рисковать по этой карте нельзя иначе мы можем потерять стабильность да, могут быть выгодные сделки, но только продуманные, проверенные читайте хорошо документы, когда подписываете да, потому что вот здесь карта была документов кстати, еще забыла сказать, что это проверка государственных органов, может быть, да, налоговая или там ГАИ на дороге. Поэтому проверьте все свои документы, все свои выплаты налоговые, вовремя оплатили или нет. Но вот такие события прекрасные. В принципе, это денежный такой месяц. Будете решать такие в доме да, какие-то вопросы по тому, чтобы сделать свою жизнь комфортнее, лучше, богаче. И это такие прекрасные как бы, карты для семьи, для дома. Посмотрим теперь трансерфинг реальности. Карта, которая говорит о том, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. И вам выпадает четверка внешнего намерения. Называется двери. Карта говорит о том, что если на пути к цели вы устаете, теряете энергию, выбиваетесь из сил, значит, это просто не ваше направление, это не ваша дверь. Нельзя сказать, что все будет легко. Но если в дело. То есть в деле вы испытываете душевный какой-то подъем, вдохновение, радость, счастье, когда у вас прямо хочется вставать каждое утро, идти на работу, идти вот делать свое дело, то это означает, что это ваша дверь, это ваше дело, это вы на своем пути, и весь мир вам будет просто помогать в этом. Как вот понять, мое или не мое? Карта говорит о том, что все, что вы умеете делать легко, непринужденно, с охотой, имеет значение и ценность. Любое увлечение, которое кажется несерьезным, может быть вашей дверью. Может, вы работаете бухгалтером, да, а дома пишете картины. Или поете, записываете там песни или за столом просто любите петь, да, и вам кажется, что это несерьезно, а на самом деле, если вы это любите, то это дает вам энергию, и это открывает двери перед вами в мире. В этом мире все сделано с душой, стоит очень дорого, говорит карта. Если вы бодраетесь на дядю ради денег и тратите на это все свое время и у вас теряется энергия, если вы делаете это без души. Душа получает просто какие-то крошки, которые остаются от основного рабочего времени. И ну, карта предлагает подумать, да, вот от чего вы получаете энергию, что приносит вам радость, и что у вас получается хорошо. Делайте это, и тогда вы ощутите прилив энергии, прилив сил, и ваша реальность окружающая она будет меняться в сторону вот благоприятных обстоятельств более еще благоприятных. Здесь так у вас все в принципе шикарно, да. Поэтому, дорогие козероги, карта власти, карта стабильного какого-то положения, карта ответственности, да, на вас задача вашего в этом месяце. Вы пройдете через какие-то перемены, суетую беготню, улаживание каких-то дел. Возможно, это бумажные, судебные, финансовые дела, да, по оформлению документов какие-то дела. И перед вами после этого откроется новый путь, когда вы все это сделаете, да, откроются новые пути, дороги вообще будет зеленый свет на все ваши начинания. В работе, активности, которая приведет к успеху, дома, финансовые, да, какие-то большие задачи, удачные сделки. И вот ищите то, что вас радует, то, что вам дает энергию, и месяц будет просто чудесным. Я желаю вам удачи, процветания, любви, здоровья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы это видео увидели другие козероги. И пишите, как у вас проигрывается расклад, как он вам откликается. Я желаю вам удачи, до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.